Итак, к теме. Стоит сказать, что на самом деле я в своей клинической практике давно не встречала пациентов, которым выполнялась латеральная лимфодисекция. В силу того, что в ролл нет тенденции удалять как пораженные лимфатические узлы, так и проводить, скажем, диагностическую латеральную лимфодисекцию. Так... Предыдущие доклады блистательно показали и обзор литературы, и собственные данные. Существует метаанализ, опубликованный уже в этом году, который также говорит о том, что на самом деле, исходя из уже опубликованных данных, статистически значимые разницы в показателях общей безрецидивной выживаемости тех пациентов, которым мы выполняем лимфодиссекцию латеральную и не выполняем, разницы значимыми нет. Но если мы посмотрим, я сама посмотрела, какие статьи были включены, и когда я начала читать каждую из этих статей, что я увидела? Основным критерием тех пациентов, которым проводили магнитно-резонансную томографию для дифференцировки пораженных или не пораженных лимфатических узлов, авторы выбирали именно размер лимфатических узлов. В том случае, если они считали, что лимфатические узлы латеральной группы увеличены, они их категоризировали как вовлеченные. Uh, yes. Я также посмотрела на те критерии, которые uh, они использовали для проведения самой магнитно-резонансной томографии. Обращаю ваше внимание, что вот один, один пример из снимков. Uh, к сожалению, uh, это качество исследований, которое мы называем субоптимальным. Почему оно субоптимальным? Если у вас большое поле исследования, в этом случае разрешающая способность намного хуже. То есть увидеть мелкие лимфатические узлы или э, венозные депозиты на таких снимках очень трудно. Конечно, огромный депозит, больше сантиметра, наверняка вы не пропустите. Но опять же, субоптимальное качество мы стараемся использовать МРТ с более высокой разрешающей способностью. Просто делаем сами снимки более высокого качества. Если мы посмотрим на СГАР, рекомендации по определению сап-симпатических узлов, это Ассоциация рентгенологов европейского общества, которая занимается именно патологией желудочно-кишечного тракта. На мой взгляд, это ну, опять же, я высказываю свое собственное мнение, мне кажется, это неким абсурдом. Вот посмотрите: они говорят: да, для того, чтобы определить симпатический узел как патологический, он должен быть либо более 9 мм в диаметре, либо от 5 до 8 мм в диаметре, иметь два. Неблагоприятных прогностических МР-морфологических критерий. Если он меньше 5 сантиметров в диаметре, то он должен иметь три морфологических критерия неблагоприятных характеристик. Поверьте мне, измерить один лимфатический узел тот же самый человек, может, совершенно по-разному, даже с разницей в несколько минут. Я могу пометить один тот же лимфатический узел он будет 5 мм, он будет 7 мм. А если я посмотрю, он в совершенно другом свете, может быть, будет и 9 мм. Это очень субъективный критерий. И говорить о том, что э, порог поражения или не невовлеченность лимфатических узлов может быть исключительно исходя из его размеров, на мой взгляд, просто некорректно. Извините. А в 2016 году мы провели э, на, э, свое собственное небольшое исследование. Включили 70 пациентов, всем которых проводилось изначально хирургическое вмешательство. То есть это первично хирургические пациенты. Им не проводилась на диванной химучевой терапии. У всех пациентов было два исследования. То есть МРТ у нас протокол в себя включает малым полем МРТ, то есть когда именно small field of view, да, то есть это маленькая зона сканирования. Исследование хорошего разрешения, и когда мы делаем большое поле для того, чтобы видеть паховые лимфатические узлы. Мы сравнили, промерили лимфатические узлы на исследованиях высоким разрешением и низким. Что мы увидели? Если мы вообще берем такой порог как 5 миллиметров и все, что выше 5 мм, мы считаем как патоморфологический лимфатический узел, то, к сожалению, точность нашего метода не превышает 60%. Если мы, неважно, в принципе, на каком мы смотрим, в каких разрешениях, снимках мы это смотрим, если мы используем морфологический критерий, то мы достиг... можем достигнуть чувствительности и точности э, более 80% определения вовлеченности лимфатических узлов. Что опасно, когда мы говорим о размере лимфатического узла? Опять же, мы э, провели более глубокий анализ, увидели, что в основном за высшенную стадию over of происход... мы э, ставим, когда у пациента есть ранний рак. И в целом овостейджинг, если мы используем э, именно критерии как размер лимфатического узла более 5 мм, э, мы, овостейджинг показатель будет больше 35%. Это очень много. И особенно при ранних раках. <клес> Какие же критерии мы используем в своей клинической практике? То есть если вы нашли лимфатические узлы, если как хирург вы читаете заключение МРТ-специалиста, на что вы должны обратить внимание? Указаны ли вообще морфологические признаки этого лимфатического узла? То есть говорят ли вам э, ваши лимфатические Есть изменение МР-сигнала, есть гетерогенный сигнал, есть неровность капсулы. Окей, okay, это один из признаков. Потом мы должны задуматься об анатомической локализации. Если вам пишут заключение, что это наружные и лимфатические узлы, то, скорее всего, это будут просто гиперплодированные лимфатические узлы. Да? То есть нужно помнить о группах, в какие группы чаще всего происходят поражения. И должны быть у пациента другие неблагоприятные факторы прогноза, которые мы можем видеть по данным МРТ. Если мы говорим о морфологических признаках, хочу обратить ваше внимание, конечно, микрометастаз, который менее 1 мм, мы никогда не увидим на МРТ. Мы можем увидеть гиперплазию, увеличенный лимфатический узел, но достаточно гомогенная э, структура. А Патоморфологические срезы, они, в принципе, очень сильно похоже на то, что мы видим на МРТ-снимках. Опять же, микрометастаз навряд ли мы увидим. Но если мы видим более крупные разрозненные участки измененного сигнала в самом лимфатическом узле, при этом капсула его интактна, вот такой критерий мы используем как признак вовлеченности лимфатического узла. Опять же, если мы видим полное замещение измененного сигнала, мы не видим жировой центр. Мы говорим, что эту лимфатический узел, скорее всего, прожил. И в том случае, если мы видим выход за пределы капсулы, мы еще больше уверены в том, что это вовлеченный лимфатический узел. Также один из метаанализов, опубликованных в 2013 году, показывает нам частоту поражения тех или других групп лимфатических узлов. И вот чаще всего поражаются внутренние воздушные лимфатические узлы, и в 30% случаев это группа запирательных лимфатических узлов. Очень часто пересматривая заключения других рентгенологов. и сталкиваясь с клинической практикой с другими снимками из других учреждений, я вижу, что рентгенологи иногда неправильно определяют локализацию тех или других лимфатерических узлов. Как можно понять, где находятся запирательные лимфатические узлы? Всегда можно увидеть на МРТ, как отходит запирательная артерия. И вот все, что находится рядом, впереди от запирательной артерии, мы относим к группе запирательных лимфатических узлов. Все, что сзади, вдоль идет внутренних воздушных сосудов, будет относиться к группе внутренних воздушных лимфатических узлов. Лимфатические узлы, располагающиеся кпереди или вдоль наружных воздушных лимфатических узлов, ну практически никогда не поражается если мы говорим о ниже среднем полярных раках <как> вот один из примеров смотрите внутренний позорный лимфатический узел я измеряю мы видим сохранную капсулу мы видим гомогенный сигнал 9 миллиметров он поражен, судя по тем критериям которые предлагает СГА, да он поражен. этот же пациент у него есть это запирательные артерии у него есть лимфатический узел сидящий близко к этой артерии мы видим сохраненную капсулу мы видим даже жировой центр этого лимфатического зла, но размер лимфатического зла, мы меряем его по короткой оси 7 мм или по длинной 10 мм, он должен быть поражен судя по тем критериям, которые нам предлагают. Но данный пациент имеет вообще белёзную аденому, которую мы наблюдаем на протяжении двух лет. Нет признаков э, глубокой инвазии, нет признаков поражения по данным МРТ, и многочисленные биопсии также не дают нам э, однозначного диагноза малигнизации процесса. Что в этом случае делать? Просто один из примеров, что следует подходить к вопросу о лимфатических узлов не только исходя из их размера. Опять же, здесь достаточно большая опухоль обширная, то есть это стадия Т4. Есть маленький лимфатический узел до внутренних воздушных сосудов, 7 мм, но он интактен. Еще один из примеров — внутренний поздошный лимфатический узел 8 мм. Также я, если честно, если я не нахожу те критерии, которые я описала ранее у пациента, я просто не обращаю даже внимания на внутренний подвздошный лимфатический забирательный узел, если я не вижу других факторов прогноза. Какие факторы прогноза? Первое — венозная инвазия, повлечённая в циркулярный край. Почему венозная инвазия? Если есть признак венозной инвазии — Вероятно, всего опухоль будет выходить в том или ином участке за пределами зеркотальной клетчатки, за пределами зеркотальной фасции. Соответственно, пути латерализации у нее и риски латерализации намного выше. Это было доказано и в продаже trial, и э, в Mercury 2 где мы оценивали именно нижние раки. Один из примеров. Нижнеампулярный рак, мы видим, что э, и достаточно ну, неглубокая инфильтрация в пределах внутренних пучков мышечного слоя опухоль располагается, но есть венозная инфильтрация вдоль э, правого нижнего вены, нижнеампулярной. И отмечается лимфатический узел. Я вижу его в сохранную капсулу, но есть гетерогенный сигнал, вот участок низкого сигнала внутри достаточно гомогенной перинхимы. Это один из признаков того, что лимфатический узел поражен. Прямой путь назначения надзиванной химоночевой терапии в нашем институте. В чем существует проблема? Да, мы знаем, что венозная инвазия и по МРТ, и по патоморфологии — это плохой признак прогноза. Но найти ее на сегодняшний день, даже в крупных учреждениях, мы сталкиваемся с проблемой, что патоморфологические заключения сильно разнятся с тем, что мы видим на МРТ. Надо учиться, надо учиться смотреть, надо учить патоморфологов, как это делать. И желательно, чтобы патоморфологи присутствовали при ваших обсуждениях, чтобы они знали, что мы видим на МРТ. Я думаю, что вы уже видели это, э, этот слайд, э, опубликован в 2014 году, стандарты э, э, Royal co, э, College of э, Pathologists. Они говорят о том, что если вы видите венозную инвазию по данным МРТ, пожалуйста, сообщите своим патоморфологам. И если в вашем институте частота определения венозной инвазии по данным патоморфологии постоянно ниже 30%, нужно использовать властиновый краситель рутинно. Вот один из примеров. Да? Средний ампулярный рак. Мы видим, что опухоль выходит за пределы мышечного слоя. Обратите внимание, это венозные депозиты. И как они ассоциированы с э, вовлеченным внутренним воздушным лимфатическим узлом с, э, слева. Честно сказать, если... я очень давно не видел в своей клинической практике вовлеченных лимфатических узлов как бы латерального пространства, если у пациента не было других Неблагоприятных факторов прогноза. Еще один случай огромный массивный венозный депозит, который также соединен даже тяжами, венозными э, тяжами с, с, с самой опухолью и с внутрибезректальными венозными депозитами. Да, вот такие огромные массивы, сидящие здесь. Вот если вы видите вообще безректальной клетчатки изменения в виде интрамуральной инвазии и экстрамуральной инвазии, то Обязательно нужно у этих, у этих пациентов внимательно посмотреть забирательное пространство, латеральное пространство таза. Еще один из примеров. Мы видим здесь уже лимфатические узлы, вовлеченные в мезоректальные клетчатки, и видим внутренние подвздошные лимфатический узел вовлеченные справа. Сохранная капсула, ноги терогенный сигнал – один из критериев. Как мы оценим эффективность лечения? Точно так же, как мы делаем это в самой первичной опухоли. Мы используем мрт g грейдинг систему Стоит обратить внимание, что ответ в первичную опухоль и в лимфатических узлах может разниться. Мы не используем размер лимфатического узла как таковой. Мы не говорим, ой, он стал меньше на 3 мм, значит, есть ответ. Нет, мы вообще полностью игнорируем размер лимфатических узлов. Если есть изменения именно самого мр сигнала мы говорим, окей, okay, есть ответ или есть продолженный рост и, и, и так далее. Если мы в том случае, когда у пациента в deferral surgery, и, например, возник изменение МР-сигнала в самом венозном депозите. Еще одна трудность диагностики заключается в том, что если вы провели химолочевую пациенту, у которого предполагали наличие венозного депозита, лимфатического узла, книзоректальной клетчатки или в пространствах таза, после химолочевой вы не видите этого лимфатического узла или просто видите резидуальный фиброз, Атоморфолог вам, скорее всего, напишет, что есть участок фиброзной ткани, что там было, он вам никогда не скажет. И доказать, что там, например, был метастаз или был в лимфатическом узле или венозном депозите, к сожалению, очень тяжело. Поэтому мы всегда лечение базируем на МРТ-находках. Вот один из примеров. Это, правда, венозный депозит вдоль, внутренних, вдоль верхних прямокишечных сосудов, на уровне с 1 из 2 до лечения. Мы видим, что крупновенозный депозит инфильтрирует э, сами сосуды, после лечения просто участок фиброза, так называемый «plug fibrosis, это как мы здесь называем. Если в этом случае мы говорим, что это полный ответ. Мы э, даже свои заключения не ставим как N1. Один из пациентов, у которых выражены э, венозные инвазии, есть венозные депозиты от клетчатки и венозные депозиты за пределами Мезоректального пространства. Обратите внимание, что после проведения четырех курсов химиотерапии э, ответ не выраженный. Да, такое случается, при этом сама опухоль э, отреагировала на лечение, но часть депозитов остается там. Еще один из примеров: изначально у пациента э, выраженное экстрамуральное распространение, есть вовлечение нижних прямокишечных сосудов слева. И мы видим даже, что этот лимфатический узел, который вдоль внутренних воздушных сосудов слева находится, он соединен с одной из вен. Так и происходит собственно нейтрализация распространения. После проведения химологического терапии пациента мы видим, что лимфатический узел имеет МР-сигнал низкой ткани. Если мы сделаем КТ, скорее всего, там вообще будут кальцинаты. Прекрасный признак ответа. Значит, лимфатический узел, как и сама первичная опухоль, реагирует. В этом случае эм, в, в, в ролл-мазда МАЗДАНИ даже не будут удалять этот лимфатический узел. Там другая политика. Они считают, что если удалять этот лимфатический узел, то, у которого у пациента есть уже э, отдалённый, как бы, минус эм, сказать. Есть общие признаки прогноза неблагоприятные, к которым относится наличие лимфатического узла, то общая продолжительность этого пациента и его выживаемость при лимфодисекции не увеличится. Это был последний слайд. Если у вас есть вопросы, буду рада ответить. Да, и вот просто как бы промазание мы вообще не удаляем. Даже если есть хороший ответ, мы просто их мониторинг проводим, этих лимфатических узлов. А если мы, например, у пациента после проведения химиотерапии видим, что лимфатический узел не среагировал, то назначается химолочевая терапия дополнительно к этому. Спасибо за внимание.